Нахуальхису Шираки Расулила, Саллаху алейхи васалам, каково краткая жизнь ОПИСАНИЯ посланника Аллаха Саллаху алейхи васалам. Родился он, да благословит его Аллах и приветствует, в год слона. В городе Мекка. И рос он сиротой, да благословит его Аллах и приветствует. Его отец был упокоен. В то время, как он сам был зародышем в животе своей матери. И его мама умерла, когда он еще был маленьким ребенком, даже не достигшим семилетнего возраста. Его взял на попечение его родной дедушка абдул Затем умер и его дедушка. А посланнику Аллаха, было всего... Восемь лет Потом взял его на попечение его дядя Абу Толиб И он был к нему добр и милостив За это Всевышний Аллах облегчил Абу Толибу мучение в огне Поэтому его наказание в огне будет самым легким среди тех, кто будет пребывать в огне вечно, так как Абу умер не на исламе. و و и пришло пророчество к пророку, салляллаху алейхи саллям, от Аллаха велик он и могуч в то время, как он находился на горе. В пещере И было ему тогда Сорок лет И он стал пророком После ниспослания слов Читай То есть После неспослания, Первых Аятов суры а посланником он стал после неспослания аятов из суры Аль-Муддасир. И он пробыл в Мекке 13 лет. А затем переселился в в Медину и прожил там десять лет. Когда на Тиране В десятом году после начала пророчества произошло перенесение из Мекки в мечеть аль а также вознесение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на седьмое небо. Во втором году, после переселения, произошла битва при Бадре. وفي السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد في الثالثة من الهجرة فأيضا شلع بيتوى وقال وفي السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة الخندق в пятом году после хиджры произошла битва Урва. В шестом году после хиджры был подписан Худайбийский мирный договор В седьмом году после Хиджры был открыт Хойбар В восьмом году после Хиджры была открыта Мекка до этого была битва при Мути, а после открытия Мекки была битва при Хунайне. В девятом году после хейджеры был поход на Табук. В десятом году после хейджеры было прощальное паломничество. Затем он умер, да благословит его Аллах и приветствует. Это произошло в Медине, в доме Аиши, матери правоверных, да будет доволен ей Аллах, и был захоронен в ее доме. Да благословит его Аллах и приветствует. И это все после того, как он донес до людей послание Аллаха и выполнил аманат, возложенный на него Аллахом и сражался на пути Аллаха истинным сражением мир и благословение Аллаха ему и его семейству.